вечер добрый, дорогие если у вас есть такая возможность сейчас сядьте на свои пятки сядьте таким образом чтобы вы были практически на коленях и сидели по сути попой на пятках положите свои руки на колени и мы с вами откроем вместе поле практики, поле целения. Делаем глубокий вдох и медленный выдох. Глубокий вдох, вниз живота. Поднимается воздух вверх, раскрывается грудь и медленный выдох. Еще раз глубокий вдох, низ живота и медленный выдох. Положите левую руку на грудной центр, на сердечный центр, правую на левую. Прикрывайте глаза, и мы с вами. Начинаем. Дышите глубоко и очень осознанно, концентрируясь все время в своем сердечном центре. Глубоко — это вот так. Вы делаете глубокие вдохи носом так, чтобы вы это слышали. И выдохи со звуком. Еще раз. Глубокий вдох. Дышите таким дыханием. Мы начинаем. Наши глаза закрыты, руки на сердечном центре. И мы с вами сделаем активацию алмаза души, концентрируясь на своем дыхании спокойном, но глубоком. Повторяйте за мной. Я свет. Я есть.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 Глубокий вдох и выдох. Я, Ирина, каждый свое имя, ключом своей божественной воли открываю врата своей души для всего доброго, светлого, чистого, ясного, согласованного с истинной и эталонной судьбой. Глубокий вдох. С каждым своим выдохом вы освобождаете свое сердце, свое сознание от всех печалей, от всех тревог. Ключом своей божественной воли. Я закрываю врата своей души для всего ложного, техногенного, искаженного, завершенного, не живого, не моего. Глубокий вдох и медленный выдох. А теперь снова положите руки на колени и сохраняя свое спокойное дыхание, вдох носом, выдох ртом, спина ровная, глаза закрыты. Мы с вами отправляемся в путешествие. Представьте, как справа от вас появляется ваша мама. На уровне своего энергетического двойника, фантома, независимо от того, жива она или нет, просто представьте ее образ своей маты, причины своей жизни. Глубокий вдох. Мама есть. А теперь справа от себя представьте своего отца. Точно так же его энергетический двойник, его фантом, его образ, независимо от того, Живой этот человек или нет. Глубокий вдох. Ваша мама слева от вас, как крыло, кладет на ваше плечо свою правую руку ваш отец справа от вас как крыло кладет на ваше плечо свою левую руку глубокий вдох и да есть так. И у каждого из них появляются такие же крылья в виде их родителей. Ваши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и все бабы и деды рода появляются в одно мгновение. Глубокий вдох. И да есть так. И вы становитесь на колени, удерживая свои руки на сердечном центре и осознавая себя потомком своего великого рода древнего народа, землян, у которого каждый человек является братом и сестрой не просто по духу, но по крови. Все мы, все мы друг другу так или иначе родные. Все мы переплетались пересекались все мы с вами так или иначе однажды встречались и нет другой войны кроме той которая внутри и нет иного мира кроме того который мы можем создать внутри стоя на коленях, с руками на сердечном центре, мы с вами делаем глубокий вдох и отпускаем из своей макушки прямо в небеса, нечто похожее на золотые корни. Вдох. Из-под наших коленев уходят глубоко вниз корни древа нашего рода земного. Нет никого лишнего на этой голубой планете. Все люди важны и нужны. И мы делаем глубокий вдох. И через поток верхних корней, по которым плывет к нам золото потока небесного племени, наших ангелов, архангелов, святителей рода, хранителей и кураторов, мы наполняемся золотым потоком, который проходит через наше тело, Доходит до сердечного центра и перетекает на руку вашей мамы, вашего отца, который держит вас за плечо и наполняет их золотым потоком света, и их родители наполняются золотым потоком света, и так до бесконечности. Весь земной род наполняется золотым потоком света. Лишь живая энергия человека присутствующего, живорожденного, дышащего может совершать эти акты исцеления, объединения, примирения. Вы открыли сейчас поток золотого луча, который наполняет вас, исцеляет каждую клеточку вашего тела, вашего сознания, растворяет все печали, тревоги, разделения в сердце вашем и в каждом сердце, которая искала любовь, но так и не нашла. У ваших крылах родовой системы Земли сейчас появляется капля силы, зерно потенциала живой жизни, искра мира, искра потока истока. И вы улыбаетесь прямо сейчас, дышите, не напрягаетесь, исцеляетесь, наполняетесь изнутри. Объединяйтесь, примиряйтесь. И пускай каждый человек в нашей родовой системе, который был отвергнут, забыт, унижен, оскорблен, высмеян или наоборот возвышен в своем эгоизме, ощутит каплю силы, каплю единства, каплю безусловной любви. И растекается эта капля по крови, по руслу родовому, как реки. соединяется в моря и объединяется в единый океан, океан человеколюбия. И в этом потоке красоты, выход там, где и вход, после смерти жизнь, и так цикл за циклом реализуется реальность. Мы с вами не первый раз на Земле, каждый из нас когда-то был тем, кто обижает и тем, кто обижается, тем, кто прав и тем, кто виноват. Мы не можем вернуть это время назад, но мы можем продолжить по-другому, продолжить другому и мы делаем глубокий вдох и медленный выдох и пускай сейчас прямо сейчас в сердце каждого из нас реализуется манифестация Мира, единства, баланса и гармонии. Мое сердце выходит из войны агонии. Я миротворец, я свет. Пускай через меня течет в этот мир. Бога – истинный завет. Я прошу направить меня по моему судьбоносному потоку. И пускай моими ценностями будет то, что служит истоку. Я душа, и я готова разорвать, путаю ложных законов и догм. Что было, то было. Все прощено и исцелено. Закон живой жизни таков. Я двигаюсь дальше, по эталонному пути своей судьбы. Больше не будет в моем сердце войны, вражды и борьбы. Я зажигаю на своем небосводе мирный рассвет. И всякому страданию отныне я говорю нет. Я зажигаю на своем небосводе Мирный рассвет, мирный рассвет, мирный рассвет. И теперь мы очень медленно опускаемся снова на свои пятки, опускаемся с колен. Положите руки на колени, делаем глубокий вдох, медленный выдох, обнимите себя за плечи и скрутитесь в маленькую, маленькую комочково-подобную каплю. Просто опускайте голову вниз и скручивайтесь в нечто похожее на эмбрион. Руками обнимая себя. Мы как будто бы возвращаемся в свою первородную позицию и несколько мгновений побудем в этом потоке перерождения И очень медленно мы расправляем свое тело, поднимаемся назад, ощущаем легкость, покой, ощущаем свою красоту и высоту. И еще разочек мы себе напоминаем о том, кто мы. И в этом успокоенном, сбалансированном состоянии сознания живем дальше. Я свет. Я есть. Я миротворец. Я внутри меня эта чистота. Я внутри меня это реальность. Я внутри меня. Это величие. Я и только я управляю своим пространством. Будьте сегодня нежны с собой, обережны. Сегодняшняя медитация, активация самоисцеление будет раскрываться какое-то время пейте больше воды и если к вам сегодня во сне придут ваши предки духи рода или какие-то другие образы отнеситесь к ним с уважением и почетом добрых всем снов с любовью, Ваша и Мария.